Всем привет! Получил от Михаила наконец-то подставку для Капекса 60-го. Очень радует подставочка. Тут ручки вот такие с двух сторон. Вот это пластиковая да. штука. Здесь, здесь. Здесь, здесь с четырех сторон она регулируется, вперед-зад ходит. То есть я уже тут под себя сделал, как чтобы плотно было. Помимо этого еще вот здесь все фиксируется. На винты фиксируется. Очень радует. Сирек, убери, пожалуйста. Вот Выглядит она вот так. Очень удобная штука. Здесь фиксируется. Подняли. С обратной стороны все как у стола, Все добротно сделано. Крепежи все добротные. Достаточно практичные. Все, закрыли. Ничего никуда не ходит. Спокойно подняли с двух сторон. Два человека взяли, если где-то ступеньки. Унесли. Так в целом нравится как бы. Спасибо Михаилу.